Форум «Ледокол» 26 мая 2019 года, город Челябинск. Сегодня проходит массовое мероприятие в сфере имени Колющенко, митинг обманутых дольщиков. О своем участии заявили обманутые дольщики из разных застроек города. Это ЖК «Яркая жизнь», ЖК «Бриз», Чудилова «Лайк-Сити» like и компании Александра Сееврянского. Как мы видим, массовое мероприятие в очередной раз малочисленное, проходит, можно сказать, на краю города – этот митинг запретили проводить в центре города, на алом поле. Отправили вот сюда. Организаторы пригласили в Рио губернатора Челябинского области Теслера. Но, наверное, как и с экологами произойдет ситуация, он просто не приедет. Меня зовут Татьяна, я являюсь куратором инициативной группы ЖК «Радуга». Совместно со своей инициативной группой мы пришли для того, чтобы провести сегодня митинг. Для того, чтобы защитить наших дольщиков, чтобы дать высказаться, чтобы все поняли, чего мы хотим, чего хотят другие люди. Также мы пригласили посредством массовой информации. Сети Инстаграм, ВКонтакте мы пригласили Текслера сюда, баня. Мы знаем, что кто-то из администрации здесь будет, поэтому мы хотим высказаться, чтобы нас услышали, чтобы наконец приняли какие-то действия, не просто так говорили было условно, чтобы наконец нас услышали и приняли какие-то действия для того, чтобы мы заселили свои дома. Для того, чтобы мы не просто ждали когда кто-то придет и решит наши проблемы. Нет, мы хотим законным путем решить свои проблемы. Есть федеральный закон, который должен исполняться, и мы этого требуем. А Все. сколько вы ждете вот уже своей квартиры? Вообще, застройка заморожена была в октябре 2018, а срок у нас 1 квартал 2019. -го. Почему мы так активно действуем? Потому что мы в феврале месяце узнали, февраль-март, потому что Слебрянский относится к нам. Поэтому мы знаем, кто это такой, поэтому мы начали активно действовать, чтобы не потерять свои квартиры. Угу. А что вы думаете об аналогичных ситуациях в других городах России? Это же не а, только в Челябинске да, происходит. Да, согласна. Нужно действовать, нужно что-то делать, решать. Нужно не сидеть просто ровно на попе, что правительство возьмет и решит. Нет, нужно принимать какие-то действия, решения, искать выходы и давить на эти выходы. Правительство помогает. А вы обращались куда-то высокопоставленному руководству чтобы да, Леониду, Алексею Леонидовичу, но ну, к сожалению, у нас наличный прием не принял. Ну и, как всегда, отписки просто в Минстрой отправлял, либо за него шалит написал. Uh -huh. Нет, еще обратились в Минстрой России, ответы пока не поступило. Uh -huh. Также обратились к президенту, который попросил 30 дней для того, чтобы собрать информацию, дать какой-то ответ по существу. Uh -huh. Ответы пока не поступило, к И Вот, по вашему мнению, как вы считаете, кто виноват, вот, то, что происходит, все, вот это? По -моему, Виновата, в первую очередь, правительство. Это администрация, которая выдала разрешение на строительство, зная то, что Сребрянский предыдущие дома не сдавал. Но все-таки, как э, на личной встрече сказал Тупикин 1 апреля, я знал, но я дал ему еще один шанс. Не нужно было давать шансов. Достаточно было того, что они не сдали капец. После этого они и приз разрешили строить, потом Радугу. Если бы в свое время министр строительства и администрация приняли соответствующие действия, то, естественно, таких, такого количества дольщиков сейчас не было. А вот вы не считаете, что именно проблема обманутых дольщиков, и не только, сегодня множество аферистов появляется во всех сферах, можно сказать, жизни, что виноват именно капитализм? В какой-то степени да, возможно, согласна. Ну, спасибо за ответы. Так, как я понимаю, вы приехали из города МИАС в Челябинск. Совершенно верно. Вот расскажите да, о вашей проблеме, <клышко> что <клышко> у вас <клышко> там <клышко> в городе происходит, yeah, и почему yeah, даже, yeah, даже вы сюда приехали? Изначально у нас проблема остается Китайской с обманутыми дольщиками, в Мясе. На сейчас два я дома. Микроюн спортивный, дом номер 16, и жили, Аркона. И там, и там я более 100 дольщиков. обманутых дольщиков. Дело в том, что мы уже давно буду, бьемся пенсера, и вот с челябинскими дольщиками обманутыми, мы в Здесь мы приехали именно из солидарности поддержать, потяку, мы поддержать мы квартиры, организаторов митинга ЖК «Радуга» и напомнить Но о своей проблеме. Попал. Мы регулярно бываем и Но на рабочих группах правительстве, и в министерстве Все строительства. Все знают, дети Но пока, пока, пока, вопрос не решен. Вот, а вот сколько вы ждете своей времени, квартиры уже? У меня вот уже этот, более четырех лет. Угу. А, какие у нас многие у нас есть ипотечные, то есть которые собрание, платят больше. Трех хлеб, делали? ипотеку, три-четыре года ипотеку платят есть, и внуки, а за воздух, без будете? перспективы, как правило, все это закончилось. Руками. Поэтому, как же конечно, нам как теперь вы думали, вы сами? мы специально приезжаем сюда. А, а вот к вы каким Только высокопоставленным мы ру... ну, мы чинам вы обращались но по поводу думали, вашей проблемы? Наших Конкретно нас по нашим проблемам у нас, во-первых, есть уголовное дело в отношении а, директора ЖИК, но украли, там перспективы украли, нет никакой. Сейчас ЖИК Верните в стадии банкротства, фактический хозяин, покойник уже давно. Ваши закрома не помогут внукам вашим. У нас Жить вся надежда задавать. только Придется на информация. правительство, только сейчас. на власти областные. Пока малы, мы находимся в, города, мы находимся в контакте постоянно с администрацией города МиАС, постоянно возвращаемся, мы находимся в контакте с рабочей группой правительства Челябинской да. области. Да. На горе горе сейчас и хотя не нам включены в наружную карту, пока нас скорбят только обещания. А вот что вы думаете, эта же ситуация не только происходит в Челябинской области, там, на Челябинске, Мясе, но это происходит повсеместно, по всей России. Что вы по этой ситуации думаете? Мы думаем, что есть у нас президент, который дал однозначно высказал свою позицию и дал указание. Закрыть проблему обманутых дольщиков. Мы претендуем, во всяком случае, декларируем, что у нас правовое государство, социальное государство. Значит, мы рассчитываем на помощь именно государства. Раз так случилось, что мошенники, мошенники, вот. А сейчас а, своими действиями постоянно... обокрали нас уже да, от нас. Мы все-таки все рассчитываем, что правительство подорожает. не оставит ну, своих граждан за Собственников своих квартир, уже заплативших за них, получить свои квартиры. А как вы считаете, кто же виноват в этом всем, что происходит? Вот и не только и с вами, и с челябинскими дольщиками. придумана чтобы назвать виноватым, для этого есть компетентный орган. Ну, ваше мнение по этому поводу. Я еще раз повторю, есть... Прокуратура, есть Министерство стройщик. внутренних дел, которые должны заниматься это ворами за и мошенниками, Мало назвать конкретные фамилии Нет, я имею в виду, что они должны в установить руки. конкретных виновников в каждой конкретной вида, ситуации, а правительство области должно всемерно помогать дольщика. Вы так считаете? А вот не считаете ли вы, что именно причина других проблем, сегодня возникших в России, в России, и аманты, и дольщики, и многочисленные аферисты, а, это капитализм? Было воровать деньги с этих домов, он ну, это именно частная Россия, собственность средств производства, ну, То есть, ну, фирмы становятся частные заводы, частные недра, частные в законодательстве вопрос. А, ну, когда ну, мы принимаем ну, какие-то решения, надо всегда немножко вперед просматривать и какие-то риски-то все-таки просматривать. На вот придумали же теперь значит, закон, который не позволит вот, использовать... Надеемся, что не Ну все-таки а, не позволит по этой схеме работать. Деньги забрали еще, а сначала постройте, а потом уже... К сожалению, вот мне кажется, все-таки причина дочка, законодательства. Конечно. будет это капитализм, будь это, это, на, живой, капитализм, будь это... А социализм, должны ворота, законы ворота. составляться грамотно. А в были обмануты дочки в Советском Союзе? А вы знаете, я застала времена, и, когда мой муж пришел с работы говорит, ты знаешь, жена, нам ведь трехкомнатную квартиру дали. Как так было? Он работал на Уральском автомобильном заводе. А теперь наступили <съем> времена, когда <съем> мы. Ну, потому что собственность была общенародная, не частная. А ну вот вы подводите в. нас Но к тому, не что все-таки то, э, то, капитализм, капитализм виноват. Не <съем> необходимо выходить с политики. Понятно, что ваша задача сейчас вернуть вашу собственность, которую вы уже отдали деньги. Но мы-то говорим, что проблема именно системная, именно то, что сегодня капитализм в России. И не только это ваша проблема, это у нас высотие так называемый дикий. Дикий капитализм. Вот это нет капитализм как а был, воры, и, воры и мошенники вот это мое вот внимание. корень зла вот корень зла чиновники взяточники yeah, yeah. которые давали разрешение на строительство по документам, <свистрина> как можно было выдать разрешение на строительство компании <свистрина> с уставным фондом 10 тысяч рублей. А он ну, на это и существует Соседи. чиновник с местом, Соседи. который сидит и зарабатывает на этом деньги. Собшим а он может существовать, запишли. только когда есть личный интерес а, его. То вы есть вы опять вы все мы приходим к частному политического интересу, то есть опять к капитализму. Понимаете, это вы считаете, что в социализме не было воров? позднем когда мы уже пришли в госкапитализм и переходили на рельсы капитализма, были, это партнерами, но наш, дом, именно социализм ССР два периода. Это строительство это социализма до 1953 -го года и госкапитализм, последующие в капитализм. капитализм. Мы не призываем к а, строя, все решается, но все отчасти, конечно, вы правы. На то, что, во-первых, а, это... а, вопрос первый. Почему вы сегодня сюда пришли на это мероприятие? А, потому что я не могу получить свою квартиру уже более трех лет. Я являюсь тольщиком компании Стройинвест. Агентство недвижимости Серебряный ключ. А, учредитель данной компании Серебрянский Александр Святославович. Только, получается сегодня все люди, которые здесь собрались, обманты по сути одним человеком? А, нет, не совсем так. То есть мы приглашали и представителей других строительных компаний и учредителей. То есть это и Речел, и Град, ну, яркую жизнь. Но вот получилось так, что открылись в основном люди, которые обмануты серебрянским от разных юр-компаний. Что вы думаете об аналогичных ситуациях в других городах России? К сожалению, затрудняюсь, не отслеживаю ситуацию по другим городам, но я считаю, что все однозначно. Юридические и физические лица меняются, проблема остается. Считаю, проблема в отношении властей к данной проблеме, что они не защищают дольщиков. Mm -hmm. Этот Слой населения. Извиняюсь, я просто отвлекаюсь на это. Я понял. А, как вы думаете, кто виноват в этой ситуации? Или что виновата? Ну, в, дан, в данной ситуации, конечно, есть ответственность и что они немножко не проявили, как сказать, более активные действия. При заключении договоров не обращались к юристам. Но все-таки я считаю, что основная нагрузка лежит не только на мошеннике, кто все это проворачивает, а именно на государстве, что они создали благоприятные условия для мошенничества, что они не защищают условия обычных людей. Каким Вы высокопоставленным чинам обращались по поводу Вашей проблемы? Касаемо нашей проблемы, мы обращались и к районным депутатам, и к депутатам загс и к министру Министерства инфраструктуры и строительства Челябинской области, и в администрацию Челябинска, и к замгубернатору, курирующему данные вопросы, господину Шалю. И, соответственно, в правоохранительные органы. То есть это и следователи Главного управления Министерства внутренних челябинской области и в прокуратуру угу. по вашему мнению какие видите методы решения этой ситуации решение я считаю первое это изменение внесение поправок в действующие законы это первое ужесточение требований для получения лицензии на строительство второе изменение схемы между застройщиком и дольщиком должна быть четко разработана схема оплаты, что сейчас они вводят, считая скроу, я считаю, что это правильно, но она несовершенна. То есть это нужно дорабатывать. Ну и, соответственно, больше полномочий у контролирующих органов, чтобы они имели право проводить проверки не в ограничительные сроки там и по количеству, а в любое время при малейшем возникновении нарушений застройщиком каких-то сроков или не с, выполнения работ как вы считаете вот, если взять Советский Союз там были обманты и дольщики по сравнению с сегодня? Нет, вообще в принципе при Советском Союзе мне конечно сложно судить, я в тот момент был достаточно маленьким ребенком, но насколько мне известно ипотека не приветствовалась да, были кредиты, какие-то суды, которые выдавали гражданам на покупку там, жилья, машины и так далее, но как таковой ипотеки не было, и в принципе в законодательно все было оформлено так, чтобы защищать права простых граждан. Так и самый теперь заключительный и важный вопрос. Мы пришли к тому, что не виноват ли капитализм, то, что сегодня происходит такая ситуация. Не только с обмантыми дочками, аферисты во всех сферах жизни сегодня да, присутствуют. Естественно, капитализм сыграл огромную роль в данном вопросе. То есть можно сказать, что они сделали угодные себе вопросы, но опять же хочу акцентировать на том, что в других странах капиталистических есть все-таки какая-то защита и нет таких колоссальных прецедентов мошенничества, как на данный момент процедает в Российской Федерации. Спасибо за ответ. Вам спасибо. Добрый день, информационный детский ледокол. А, сомнения, как да, я да. понимаю, вы обманты дольщик. А? Расскажите о вашей ситуации. Но Дело в том, что я уже будучи в возрасте остался без семьи, жена умерла, я в вдовес, дети разъехались по России. Жил на севере, Какие жить стала там очень планируют? тяжело, я приехал на малую родину, но в доме, который строил мой отец, сейчас проживает племянница с мужем и двумя детьми. Вот. Я там прописан без права проживания. Поэтому я в 2015 году вынужден был взять ипотеку, в ипотеку, квартиру, студию. Вот. Дом должен был быть сдан в 2017 году. Я пенсионер, вынужден работать, чтобы выплачивать ипотеку. Сейчас ситуация складывается так, что я плачу деньги, неизвестно Ребят, за что. У нас есть вот. также Мало того, вот что. Сейчас, вот, ну ладно, я пенсионер, а, как бы а я работаю, пенсия, часть зарплаты си. уходит а, на а, погашение ипотеки. Но радует, у нас да. есть семьи молодые. И, жилье, они. Они, жилье. Они, они приобрели в этом доме квартиру для укладываем? того, чтобы а, меньше да. платить ипотеку. Продали свое жилье. жилье, посадите жилье сейчас Молодцы, квартиры в аренду Итак, вот. по и получается что ребята вообще нас, очень круто а... попали <связывая> вот теперь еще ситуация значит... представителя момента, сми... А... От застройщика ЖИК сми Алиаса, а... А часто, Алиаса, а... А... часто занижается количество дольщиков. Встречаем. вот у нас сейчас по сребрянскому по, день, по информации, Россия которую я получил от наших людей информированных, нами, нас более 4 тысяч вот. а в, в СМИ указывается, количество людей 20. Текслер говорит, что 230. Вот. Плюс к этому, значит, вопросов, сказал, что дома номер фонд у нас в городе. Дом РФ, банк дома РФ. Дом РФ. Потому а, что дал согласие значит, финансировать строительство наших домов, мы получаем первый год но сумму он пока не указал. Вот это настораживает потому что его предшественники тупо воровали деньги, как бы он не пошел в их что... Хотелось вторых, бы пожелать ему, конечно, удачи, если он нам поможет, честь ему и хвала, вот. но я людьми, переживаю. А вот такой вопрос, к каким высокопоставленным должностям вы обращались? Если сегодня мы не непосредственно обманутым непосредственно, обманутым непосредственно. правительство Челябинской Это области Шаль организовал буши, рабочие собрания, там присутствовал, потом в Минструю обращался, обращался... Следователю по, называется, сегодня, господи, вранье, по борьбе с экономическими преступлениями. Подлоги, Там, значит, меня зарегистрировали, приняли обращение и выдали постановление о признании правит, меня потерпевшим. Балом, балом, так, что вы думаете? о аналогичных ситуациях в других городах России, потому что это же не только в Челябинске происходит. Дело в том, что у нас в России работает схема мошенничества. Вот я хочу это показать на мидинге. Ведь Владимир Владимирович Путин лично признал проблему дольщиков uh -huh. и дал а Он наши деньги, Дубровские, малую толику кидает на строительство наших. Дома Делают для видимости создает видимость работы, Надо чтобы продать оставшиеся квартиры. Часть денег кидает на недострои, которые были до нас плачет, вот. генподрядчиками, вот назначает своих родственников дольщики, или близких друзей. А, наша, а мы долю, мы долю он переводит аффилированным лицам, так называемым, которые, которые в свою очередь переводят деньги за границу или приобретают вопроса. недвижимость за вот. А под лицами я понимаю, это проблем, у нас а, либо областные которые, власти, конечно, либо власти, которые находятся в Москве. Победим, То есть победим. воры находятся у власти. Вот это я и хочу вам сказать. То есть вы считаете, что вот и сегодняшняя власть существующая в России, ну, это, как бы, можно сказать, бандитская? Ну, так это всем понятно, а, -то. а, Тогда из этого вытекает вопрос, не виноват ли именно капитализм, то, что сегодня в России, вот причины всех бед э, россиян и дольщики в том числе. Ну, вы знаете, у нас капитализм несколько утрирован, несколько, скажем так, как. Ну, вот, допустим, возьмем другие страны, допустим, капиталистические, да, та же Япония. Ну, в принципе. В принципе, капиталистическая страна, да, по сути. Но живут уже в 22 веке по их технологиям. Просто, ну будь ты капиталистом, я согласен. Заработал деньги, ради бога пользуйся. Но ты же сволочь. Воруют с дорог, с мостов, с космодромов. Уже с простых людей, с семей, с молодых, с детьми. Воруют деньги в наглую. Это вообще это из ряда вон. Россия впереди планеты всей по коррупции. Ну, если вы не знали, то в Японии очень дорогая недвижимость. И там э, квартиры размером с нашу кухню, только с нашу кухню. Я был в Японии, когда работал на флоте, в торговом флоте. Я видел это все прекрасно, я знаю. Но их это устраивает. Они работают, зарабатывают хорошие деньги. Жилье для чего надо? Чтобы поесть, было где поесть, попить, поспать. Да, как это самое. А в остальном-то что? Вот я приобрел себе комнату, квартиру, студию. Вместе с балконом. 25 квадратных метров. Вот. Там просто что можно посмотреть? Кровать, стол, два стула, умывальник, ванна, все. Там больше ничего нет. Меня бы это устроило. Да и многих бы это устроило. Вот. Но воровать у людей последнее, это я не знаю, это, как какой сволочью надо быть. Вот. И самое, самое, что меня, скажем так, беспокоит, что ли, ну неужели... Владимир Владимирович Спасибо, Путин, большое. офицер так, КГБ. Ну, Высших офицеров КГБ не бывает. Неужели он не в курсе, что творится в России? Улице, Неужели он слухо, глухой находится. и слепой, блин? Дивен, Ведь... Дмитрий, встречаем. Наверняка все знает прекрасно, почему ничего не делают. Или он Сегодня просто боится повторить мяте, судьбу Джона Кеннеги. А вот что вы думаете по такому случаю, что в Советском Союзе же не было обмантых дольщиков? А вот буквально 30 лет хотел, вот мы видим дольщиков, не и не только вот, дольщиков, пайщиков обманты, обманутых, будете, обманутых пенсионеров многочисленными аферистами. Но если вспоминать о прошлом, то извините, пожалуйста. Вносить ряд поправок в закон. И как они будут это проводить без стадии банкротства, мне непонятно. СМИ озвучено, что ГРИЛ заявил, что дома высокой степени готовности будут сданы в августе-сентябре. Дело оденки, в том, что я сам с 59 -го года рождения, Однако у меня что, пятеро детей. Точнее известно, Мы что жили никого, посторонних, наши вот. дома не отпускают. И... При коммунистах, да, получали квартиры. Пыль, речь идет о и передовики, произносы половины. И простые люди получали делки, квартиры, но не все. У меня пятеро детей. Раздражать, вот. раздражать людей я я уютился в двухкомнатной вот. квартире, Решили которую нам э, сделала то есть, теща. То есть она трехкомнатную меня, жила в однокомнатной, нам я отдала Вот мы в пятером жили почти до конца. Вот. Потом где-то уже в оконцовке, после перестройки, нам выделили в очень плохом и доме, и в холодном, трехкомнатную квартиру, квартиру, в которой никто не хотел жить. Так что при коммунистах тоже было не действий. все гладко. Но квартиры же бесплатно получали все, а не то, что сейчас Но надо над ес, ес, ес, ес, этом, на 20 лет работать. Если говорить об этом, то все так называемые бесплатные квартиры, санаторно-курортное лечение, образование были заложены в наши зарплаты. Вот давайте сравним так. Допустим, назад. Они... И люди платят средства, медицинскую страховку Почему ну там они не очень много у них страховок различных преступной вот. схемы но согласно этим страховкам, они получают действительно квалифицированную бесплатную помощь, и согласно своей страховке. Наши зарплаты это были низкие, пред... по сравнительно пред... от них. И я бы не сказал, что супер. Но, господа, ну, смотрите, правильно вы слушать, говорите, что а все участие, было заложено в наши зарплаты, наши но, слушайте, но слушайте, вся собственность и была и общенародная, то есть каждый работал получал зарплату, а весь продукт разделялся равномерно на все общество. А сегодня мы видим, каждый завод частный и участник получает Они всю вот эту прибавочную я, стоимость от каждого рабочего не рабочие. Я с вами согласен, да. Нынешняя ситуация вообще здесь выходящая потому что без отделки в том же но, при социализме, конечно, не все гладко сделать, было. Потому Поэтому что им не дают ключи. Поскольку я не не с восторгом вспоминаю об этом. Вот. Не облизываю прошлое свое. И не сильно им сожалею. Но, а вот, ну, в принципе, мы пришли к тому, что сейчас компаний. имеем именно... Из-за того, что при социализме звонят, у власти были пишут, вот эти товарищи, которые сейчас делать? перекрасились, и по факту uh -huh. и ну, то это, это Спасибо за ответы. Пожалуйста. Да? Конечно, да. Mm -hmm. Вопрос первый. Вот, вы обманутые дольщики. Вот расскажите о вашей проблеме, чтобы мы могли осветить эту новость, ситуацию в Челябинске. Да, ну если вкратце, достаточно... Проблема достаточно большая, то есть в основном здесь собрались дольщики одного застройщика, это господин Серебрянский. Тут много фирм, то есть ООО, ну, по сути, каждое все принадлежат ему, то есть, порядка 20 семей долгостроев по всему городу и в городе Копейске. Mm -hmm. вот, уже несколько лет это все тянется, ничего не происходит, то есть дома стоят в разной степени, в степени готовности. Вот у нас ООО «Капитал дом», там два дома всего, один, тринадцатый дом, это практически наполовину готовности, и вот шестой, ну, в высокой степени готовности, но тоже уже год ничего не происходит, все стоит на месте. Вот. Застройщика сейчас, вот, слава богу, задержали. До этого он находился под домашним арестом, потом под залог был выпущен. Вот. Но и суть в том, что дольщики уже куда только не обращались и в Министерство строительства нашего области, и в, к президенту, и в Министерство Российской Федерации. Все ходит по кругу, все друг друга перекладывают эту проблему, и по сути все стоит вот мертвым грузом. Поиск инвесторов ничем не, не увенчается, в конце концов. Ну вот, единственное, сейчас какая появилась такая... «Призрачная надежда» на Дом РФ, фонд который был в прошлом году, в конце года, организован. Но опять-таки все это на словах пока. То есть никаких конкретных документов, сроков, сумм не, обознач... не обозначалось. Ну, пока вот мы все-таки намерены заявлять о себе постоянно, чтобы эта проблема все-таки не оставалась в таком... В таком формате, потому что на данный момент Челябинская область у нас по России, по-моему, лидирует в количестве долгостроев. Всего это 58 домов, угу. а Как вы считаете, что-таки в чем проблема, то, что вот обманутые дольщики не только в Челябинске, но и в других городах России? В первую очередь, я не эксперт, конечно, в законодательном плане, но я считаю, что это, конечно, какая-то... Общая законодательная проблема, что есть такие ладейки и возможности не строить и не нести за это никакой ответственности. Но во вторую очередь это и органы местного самоуправления, то есть у них тоже опять-таки либо нет никаких рычагов, либо нет желания. Как это все? Но никто, никто ничего толком объяснить не может, а в результате вот, получается вот то, что есть на сегодняшний день. А вот как вы считаете, почему сегодня мы видим обманутых дольщиков, а при этом в СССР не было обманутых дольщиков? И не задумывались, что как бы что-то странное а произошло за 30 лет? Ну да, то есть это же система наверняка, так такого нет. и не было, я думаю, в СССР такого принципа строительства, что деньги вложили, Лю люди вообще покупали, получали жилье бесплатно, начнем с этого, <the> <Chand bible> И мои, мои родители, и мои бабушки с дедушкой, они не задумывались о приобретении жилья, им выделяло государство. Поэтому, конечно, такой, такой прецедент, вот, как сейчас, с 1 июля у нас меняется да, что-то в законодательном плане, в любом строительстве. Но опять-таки, насколько это будет дальше работать. То есть эту проблему необходимо вот сначала решить с тем, что сейчас есть. За это огромное количество людей в нашем городе, это порядка четырех Ну понятно, люди отдали деньги, но да. товар, как говорится, уже ждут да, годами. Это то же самое, что за защите прав покупателя. Мы, мы честно совершили сделку, мы не где-то на улице купили угу. а, что-то непонятное. То есть Это абсолютно законная покупка, и мы также имеем право это все либо тогда вернуть деньги, либо получить товар. Но ну, то, по сути ни, ни того, ни другого не происходит. Угу. И последний вопрос. Не считаете ли, что вот эта проблема, которая сегодня возникла в России, это э, проблема из-за капитализма? Капитализма? Ну, сложно сказать. Это уже такой политологический вопрос экспертного плана. Ну, вообще у нас, по идее, вроде бы как государство демократическое, да, воля народа и желания народа должны соблюдаться, да, и власти, э, так скажем, слуги народа должны работать для народа, но возможно это все вот с этим связано. Но ну, ну, демократия можем... это немножко другое, это надстройка, да, это, а капитализм да. это экономическая основа государства. Да, все все, мы, все капитализ... Да, на ну, самом деле ну, это, конечно, все капитализировано, но.. Возможно, конечно, нам нужно двигаться в каком-то другом направлении. И люди уже действительно сейчас стали вот яркий пример в Екатеринбурге, да, что mm -hmm. все-таки люди уже начинают э, давать о себе знать и понимать, давать понимать, что просто так вот, все-таки уже хватит э, использовать народ и использовать ресурсы природные. Mm -hmm. Спасибо за ответы! <laughs>